Подходит парень девушке девушки на дискотеке и спрашивает. Танцуешь она? Танцую, пою, кошечек люблю. Он, ты чё плетёшь-то? Плету вышиваю, спицами вяжу. Не понял, чё гонишь-то? Гоню самогонку, домашний коньяк, брагу. Ох, мо ну ты даешь, даю, беру. Я не понял, чё тупишь, малая? Туплю, острю. Ножницы точу. Бритва правлю. Че не понял? Но ну, что ты не понял? Замуж я хочу. <свят> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.